Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Точтительно недавно один подписчик написал мне, Дмитрий, а приготовь цыпленка-маренго? Я такого вида не знаю. Полез в Google и, к стыду своему, обнаружил, что это довольно широко известное блюдо в узких кругах. Я бы сказал, легендарное. В 1800 году между войсками австрийцев и наполеоновскими войсками около деревушки Маренго в Пьемонте случилась битва. Бонапарт стал праздновать победу и потребовал у повара, чтобы тот обеспечил банкет. А обос вроде как еще не подъехал, и повар был вынужден быстренько метнуться в деревню, нахватать, что под руку подвернулось, и из этого э, изобрести новое блюдо. И якобы Наполеону оно так понравилось, что он в дальнейшем у своего повара требовал все победы отмечать именно этим блюдом. Ну, маловероятно, конечно, потому что я считаю, что в нищей деревушке найти такой набор продуктов достаточно сложно. Скорее всего, предполагаю, блюдо родилось в честь возможно, этой победы в каком-нибудь там ресторане в городе. Тем более, что Наполеон, по утверждениям очевидцев, на дух курицу не переносил. Он же родом с Корсики. Корсика крайне нищий тогда была, и курица была практически единственным белком. И вроде бы как она Наполеону так надоела, что он всю жизнь на нее не смотрел. Впрочем, оставим все эти изыскания историкам. Я хочу его попробовать. Итак, понадобится курятина, немного белого сухого вина, Зелень, лук-шалот, яйца, чеснок, помидоры, куриный бульон. Я взял куриный миглас, разведу его в воде. Сливочное масло, оливковое масло. И я взял креветки. Хотя интернет утверждает, что должны быть раки. Но мне их найти не удалось в нашем регионе. Их крайне сложно найти. Но вы готовьте с раками. Чеснок надо чистить от шелухи, а шалот разрезать на половинки. Большой беды не будет, если вместо шалота вы используете сиенец. Начнем с базового приема французской кухни. Разогреем смесь сливочного и оливкового масла, холодного отжима. Важно использовать именно экстравержен. Тут нужен вкус, аромат. Если вы замените его обычным рафинированным, то ничего, кроме дополнительной жирноты, не получите. Именно смесь сливочного масла и нерафинированного, очень ароматного, вкусного, экстравержного оливкового масла дает вот этот совершенно потрясающий аромат. И вот в этой ароматной смеси нужно подрумянить курицу. Именно подрумянить. Обжаривать до готовности не надо. Пока масло горячее, кладу шкуркой вниз, так она быстрее заколируется. И сразу сюда лук с чесноком. Обжариваю на огне выше среднего и пока процесс идет, займусь помидорами. Сейчас на Дне сковороды образуется так называемый благородный нагар. Это продукты реакции Маяра. Именно они и дадут в дальнейшем соусу вот этот свой потрясающий вкус и аромат. Чтобы увеличить количество этих самых продуктов реакции Маяра, добавлю муки. А чтобы они не сгорели, пора убавить огонь. Собственно, вокруг этих химических превращений построена вся кухня. Пока процесс идет, займусь креветками. Это сырые. Не обращайте внимания на цвет. Просто порода такая. гамбас Рохос. Пора снять со сковороды курицу. Пусть пока полежит в сторонке. Места на ней не слишком много, чтобы сразу все разместить. А сюда томаты на несколько минут, чтобы просто немного лишнюю влагу выпарить. Если у с помидором прям очень сладкий, этот этап можно пропустить. Не обжаривать их, а я все-таки немного поджарю. Можно уже убрать сюда удобство. А вот сейчас будет отступление от рецепта, связанное с тем, что я заменил э, раков на креветок. Дело в том, что раки вкусны в вареном виде, а вот креветки, как мне кажется, Гораздо лучше в жареном. Поэтому быстро их подрумяню, вишнему со сковороды. Ну, чтобы не переготовились. Курица-то еще минимум полчаса тушится. А теперь деглазирую сковородку. Сначала вином. А затем уже и бульоном, ну, в смысле, положу сюда этот дымигляс, ролик, кстати, на канале был, и залью водичкой. И вот теперь все, кроме креветок, можно вернуть в сотейник. И приправить. Соль, перец, мускатный орех и немного тимьяна. Ну, остается только дотушить курицу до готовности и оформить подачу. Тут тоже не все, слава богу. Во-первых, это блюдо подается с крутонами. А гренка в нашем ресторане называется крутон. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, только гренка не может стоить 8 долларов. А крутон может. А во-вторых, с яйцом пашот. Круто, но мне удобнее готовить в духовке. Немного соя и немного сухого чеснока. Свежий очень неравномерно пропитывает сухарики. Температура 190-200, верхний гриль плюс конвекция. Минут 5-8 и все будет готово. Что касается яиц пашот, удобнее варить их в пленке. Смазываю растительным маслом, чуть-чуть соли и все. Пленка прозрачная, сразу видно, когда белок схватится. В курятине еще 10-15 минут томиться. Ждем. Клетки надо прогреть одну минуту вместе со всем остальным. Вот такой внутрь я, признаться честно, с некоторым недоверием смотрю на такое сочетание. Сплошной белок, практически никаких углеводов. Курятин морепродукты в одном блюде. Ну, не знаю. Ну, а начну я с курицы. Ну какая, вкусненькая курочка в соусе, кисло, сладковатом таком, кислота от вина и от помидорочек вот этих так маленьких, а сладость от лука обжаренного. Но как-то ничего особенного признаться, честно. Так, ну теперь креветочка. Креветка вкусна сама по себе. Я так сейчас представю себе раков и людям представить. Не думаю, что они были бы лучше. Есть только это какие нибудь супер крупные, супер это сладковатые, большие такие. Раки, на мой вкус, в сравнении с крупными креветками, немножко более жестковаты, немножко более суховаты. Креветки-то получше будут. Но кто и такой, чтобы диктовать свои вкусы самому Бонапарту? Так, ну и теперь по крутончику и помидорке. Круто, наверное, может за гарнир считать, да? Интересная игра разных текстур, то есть сухой такой хрустящий крутон, очень мягкий расползающийся вкусный помидор. Но стану ли повторять это блюдо? Да, наверное, нет. Мне кажется, тут больше каких-то извращений вот этих вот, чем вкуса. Можно гораздо более простое блюдо приготовить более быстро. Оно и повкуснее будет. Но в качестве такого вот интересного с яйцом пашот его, наверное, поворот для нажористности положил. Может, курчик совсем мало было. Ну, почему бы и нет? Ну, короче, напишите свое мнение. Будете вы такое готовить или нет? Спасибо за компанию. Всем пока. А я уже есть хочу. 姑娘，先喝。